Привет, друзья! В этом видеоролике будем разблокировать Redmi 9c от Mi аккаунта. Разблокировать будем с помощью программы Unlock Tool. Итак, запускаем программу, авторизуемся. Переходим во вкладку Mediatek, нажимаем Unlock Bootloader во вкладке Generic. Подключаем выключенный телефон с зажатыми клавишами громкости и звук плюс, и звук минус в этой же программе можно убрать Mi аккаунт я к сожалению не заснял этот процесс вкладки вкладке Xiaomi, думаю разберетесь включите телефон зайдите в настройки и включите режим разработчика для этого надо 8 раз тапнуть по версии MIUI Потом возвращаемся назад, расширенные настройки для разработчиков и включаем отладку по USB. Совсем соглашаемся, нажимаем кнопочку ОК. По ссылке в описании скачайте архив, распакуйте его на c-диск. Снова подключите кабель к компьютеру. Разрешите отладку. И в папке gsi должны быть вот такие вот файлы. Ничего добавлять не нужно. Далее запускаете скрипт run.bat, скрипт сам пропишет recovery, сам пропишет кастомную прошивку, сам перезагрузит телефон в нужный режим, вам остается только ждать. Весь процесс занимает около 2-3 минут, потом первая загрузка около 5 минут, но результат того стоит. Я провозился с этим телефоном около недели, пока понял в чем проблема, и в итоге сделал вам готовый набор вместе со всеми образами, вместе со всеми командами, чтобы вам было максимально просто сделать обойти блокировку по ми-аккаунту, чтобы вам было максимально просто прошить ТВРП и кастомную прошивку. Надеюсь вы это оцените, поставите лайк этому видео, посмотрите другие видео на моем канале. Итак, прошивка завершена, проходим первоначальную настройку, я слегка ускорил этот момент. Установите время и дату, пройдите первоначальную настройку. В принципе у меня на этом все. Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео в социальных сетях, всем удачных ремонтов.